невысокому боксеру с высоким противником. Высокий такой, длинно руки, длинно ноги, а я не высокий У меня руки-ноги не короткие, просто они соответствуют моему росту. Я такой коренастый, я квадратники но я Тайсон. Да? Ребят, то есть, можно вариантов несколько. У меня это было уже, да. Я могу как пытаться вперед идти, так и наоборот выдергивать назад, проваливать. То есть, конечно же, дальняя дистанция, не ваше в данном случае. Конечно же, получается, что нужно что? Выдергивать на себя, либо провоцировать на удары, бить под руки, бить под руку, пытаться сократить дистанцию, войти среднюю, ближую дистанцию, навязать здесь более вам удобную дистанцию. Как-то так. Естественно, что постоянно не просто стоять, ждать, что меня сейчас ударят, тогда я сделаю что-то. Нет. Если вы постоянно двигаетесь на ногах, работаете корпусом, ускоритесь. Ускоритесь, сделайте движение, будет то, то есть у вас уже моторика появляется, у вас появляется разгонное действие, у вас появляется стартовая скорость. Если ты стоишь и ждешь, что тебя сейчас... Вот он ударит, я тогда уйду, зачастую на 98% не успеешь. Вот. А если ты уже двигаешься, ты уже мишень не подвижешь, дернул сюда, туда пошло, или на себя тащишь, уходишь куда-то, оп, поймал где-то на противоходе, и тоже сделал. То есть постоянно работа корпуса и постоянно работа в движении на ногах. Вот такое легкое резюме.